Guten дорогие друзья, с вами Футбольный Симулятор Прогноз, очередной выпуск в студии, как обычно, мы Игорь Белоногов, Плинсков. Игорь! Привет! Салют! Что у нас сегодня? Ну, ты, в общем-то, обозначил, что у нас сегодня Бундеслига, вновь, недавно мы ее играли, так что вновь решили вернуться, тем более матч интересный. Байер против Лейпцига, третья четвертая команда. Лейпцигом мы уже играли, кстати. Лейпцигом мы играли, да, вот Байером нет, кстати, по-моему, вообще ни разу. В общем, 3-4 место. Мы посчитали, что это матч интересный. Вот и решили вам его казать. Да, и коэффициенты на этот матч тоже достаточно интересные. На байер от 2 до 85 до 3, лейпцик 2,30-2.31. Вот настолько большой разлет. Ничья 3.55 и 3.70 соответственно. Хозяев не верят в этом случае. Почему? Ну, потому что они ниже, элементарно, в таблице, наверное, поэтому. Ну, слушай, тогда у нас и в одном из матчей это было Ливерпуль-Манчестер-Сити. Там тоже огромный mm. разлет по коэффициентам был. Он практически, кстати, угадали. Не 2-2 скатали, не 3-2. Да, почти угадали. Ну, не знаю, может быть, у Лейпцига серия матчей каких-то победных сейчас поинтереснее. Тем более, там при Деско вроде бы все хорошо, они там почти в зоне выйдет. Так что, может быть, поэтому... Ладно, поехали проверять. Байер, Лейпциг, очередной тур Бундеслиги. Почему нам каждый раз попадается матч в дождь? Что в Англии под дождем играли, что в Германии под дождем играли, что... Весна такая вся, прекрасная, но... Иногда дождливо, немножко mm. пофилософствую. Ну, это как говорят в прошлом выпуске, что болельщицы ждали этот матч. Вот дождались наконец-таки. Ага, ну тут задумка неплохая, реали реализация. Такое себе, выгонькое. Было. Ей. Э, а это oh, О, хорошо. Здравствуйте. Хорошо. Грамотная. Плохо. Отвратительно. О, сог... О согласен, хорошо. согласен. Хорошо. Куда? Зачем? Кому? Ладно. Перу удар поворотом. Ну не в створ, конечно. Ах, вот это коридор ты я тебе подарил. Ай-яй-яй. А я, я, я, я им не пользуюсь, получается. Ну ладно, тоже свой удар нанес. Вынесли. А попробуй. Нет, лучше не, лучше пипробуй. Бегай там, крутись. В створ не попади! Эй, где. Ну его нафиг эту вашу футбольную карьеру. Пошел домой. Слушай, а что за культ в немецких клубах 0-4 обзывается? Шальки 04. Тоже, тоже думал над этим. Там, типа, с четвертым годом вообще ноль связи. Ой. Ох! Хорошо. Плана а с первым платон. голом много связи. Да. 1-0. Поэтому скажу тупо. Не знаю. Какая-то связь, безусловно, есть. У вас была какая-то связь, и вы ее придерживаетесь? Да. Всей, всей лигой. Ходи. Плотно было. Э -э молодец, ты моя зая. <свист> Ты моя, это самая сейчас Лунева выпущу. Ой, а с... у меня же была возможность, о что -то я… А контракт не расторгли? А, нет, он… Хотел сказать, играет, но он не играет. У него один матч за весь сезон, ну, но... что, второй вратарь? Железно. А может, первым скоро станет, но у меня так точно. <свист> нет. Бежать, бежать. Вижу. <свист> Ой, ты, о, какие о -о -о! молодцы, ребята, просто. Фулаши или как-то, муру? лучше. Да. Я Хорошо вот не понял, бун... что он пропускал мяч. Вот. Опять. Да, мне опять это не атаку, нравится. Опять в атаку. Хорошо убрали. Сюда. И! Блокирую еще разок. Молодцы. Я бы ржал, если бы с этого залетел. <laughs> Я бы нет. Я бы грустил, да? Mm -hmm. Повесил джойстик на гвоздь. И потом ты бы грустил. Э, джойстик, джойстик на гвоздь. Не, <laughs> не, не, не, не, не, не, не, не, не, спокойно! Хорош! тут провал в обороне дичайший. Вижу. Вижу! Сразу выходить Дай, вперед! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот сам себе привез. Зачем выбежал? Переворачивал. О, дубль. Ой, на дубли Весело, весело. Заканчиваем первый тайм. Давай смотреть статистику. Ну она на твоей стороне должна быть. Нет, хотя она. на твоей равна, стороне. Равная. Где равная? 60-й. Ну, на владение, 40. ну что. Ожидаем мы 2.8, 2.4. Че еще? По. По-по-по. По, ну, по ударам равная статистика, ладно. Угу. Ну, отбираешь чаще, угу. перехватываешь, соответственно. Ну, ладно. Соглашусь. Равно. Поехали, второй тайм. Тоже Ой, нормально. Плохо. Ой, отвратительно. Вижу. Ой, мерзко. вижу, вижу, вижу, вижу. Ой, ужасно. Ой, как нет. все пошло-то, а? Ну ладно. все, теперь можно их сверхзащитку ставить. Поехали атакующий футбол показывает у нас? Впервые что ли? защитные защитная тактика работает. Мне прям очень тяжело тебе пройти. У меня прям куча народу в защите, по-моему, да, первый раз. Пофиксили. Ой, нет, ладно, все равно, все равно. Ох, да! Такие вещи возникают. Хорошо. Но стояли плотно. Было да. реально вот. А, -а Не, от ну этого. долго надо было думать, что, куда мяч-то отправить, где тот самый момент, когда можно пробить что ты не догоняешь, а? оп да опять что ли оп, о По-моему, о о о о о о о о да? ну. Ну, ну, ну, о о о о о Нет? Нет. Нет. <р Arguing> Наверх. Well, Догонишь что ли? Догоню. Э! Опа! Хорошо! Молодец, воздух отобрал. Еще один пукочек. Э-не-не-не-не-не! Не, не, не, не, не. Молодец! И что, это угловой? Да. Он замену будем делать. Так, говоришь, это угловой. Ладно, подаем и бьем. Слишком сильно мы ударили, а меня, мне кого предлагают поменять. А почему бы и нет? Да давал, ну ладно, тоже ничего, это плохо. Так, ну, в принципе, на ничейку-то можно как-то вывести. Есть же моменты, куда можно сбегать, куда можно пробить. Так. Вижу. Решай. Ох. А, ага. я, я думал, он полетит в другую сторону. Я, я тоже. Нет, я на секунду подумал, что выше, ну ладно, спокойнее должно быть. А сверх-сверхзащитник бы это присутствует здесь, режим, может быть, не знаю, это комбинация сверхатакующего, сверхзащитного, наверное. Ну да, называется сбалансированный. Ух, как проседаем, а? Ух, как проседаем! Ну вроде бы, ну, вроде бы, хороший. Ну, все, игра сделана. Ну, да. Бодренько. Игра сделана. 4-2. Победа Байера. Вопреки коэффициентам, которые нам предлагали. Букмекеры ну, наши. Да. 12-11. 55 на 45. Ну, вот, владение, вот тут владение посыпать. уже по-равному стало. Ну, а по ожидаемым голам все-таки второй тайм был за тобой. И... По сути, весь матч. Ну, потом, получается, что так, да. 4-2 победа Байра, Неверкузина или Леверкузина Твои впечатления об этом матче? Да, бодрый матч получился. Мне лично очень понравилось, потому что я выиграл, конечно же. Да и в целом, 4-2 был бодренько, почти камбэк случился. В общем-то, весело, весело. Ну да, лейксуку в конце точно не хватило. Особенно, когда автобус подъехал пассажиры. Заходим <смех> и пытаемся пройти. Но, в целом, думаешь, такой коэффициент зайдет? Да, вполне. Вот мы же тогда удивлялись, что на Ливерпуль так много дают. Mm -hmm. Ну, то же самое, наверное, и про Баева можно сказать. Лидеры, как как одни из... Возможно. Возможно. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас в эту программу. Увидимся на следующей неделе, как всегда, в футбольном симуляторе прогноз. Пока.